Второй путь это криптовалюты, и у каждого на этот счет свое мнение. Криптоинвестор говорит, что на биткоин ничего не повлияет, так как он в интернете и с ним ничего не случится. А вот Роберт Киосаки говорит, что биткоин это ничто, а в любой момент может исчезнуть. И сам рекомендует инвестировать в драгоценные металлы. О чем мы поговорим в следующий раз. А пока скажу так, что инвестировать лучше только в то, что вы знаете. И если вы знаете все о крипте, тогда инвестируйте туда.